вас, дорогие телезрители. С вами ваш любимый психолог Виталий Миллер. Ну и сегодня мы поговорим о отношениях с родителями. Как они выстроены, как их сделать гармоничными, как их можно выстроить, какие инструменты применить, какие проблемы бывают. Сегодня говорим про это. Ну и напоминаю, всем желающим задать свой вопрос, можете это реализовать при помощи действий, способных вам зайти в Facebook или ВКонтакт, найти там Центр Красноярск и задать свои вопросы, чтобы получить свои личные ответы. Ну а начну у меня с вопроса. Хотя нет, я напомню, всем тем, кто не успевает своим телевизором, может подключиться к сервису PIRS TV и посмотреть наши программы в записи на своем любимом смартфоне. А к вопросу. Андрей спрашивает, скажите, в чем, по-вашему, заключается секрет хороших отношений взрослых детей и их родителей? Андрей, ответ такой простой. Когда дети взрослеют, ваши, чтобы они повзрослели и для своих родителей. А прежде всего, они должны повзрослеть для самих себя. Если вы ведете себя со своими родителями как ребенок, то они будут вам относиться как к ребенку. А второй вопрос, чтобы ваши родители приняли ваше взросление и перестали быть для вас ну, таким вот мега-наставником по жизни. Ну, то есть Сами перестали тоже быть детьми, в этом смысле, тоже были взрослыми. И тогда вы выстроите отношения взрослый-взрослый, а не взрослый ребенок. Какие же сложности возникают в отношениях? Какие бывают причины этому? Какие конфликты нужно разрешить и какие процессы учесть, чтобы наладить отношения со своими родителями? Давайте разберем. У нас есть родитель, Родитель, да, у нас есть ребенок. А, ну, пока что он будет же ничего. если так вот сделаем, шкалу взрослости, да, грубо говоря, то он еще на начальной стадии своей жизни, он ребенок. И в чем он нуждается? А, по большому счету, родитель создает ему платформу, да, для его жизни, создает ему безопасность кормит его, обувает его. Ну, Что это называется? Забота. Он проявляет заботу. И когда он эту заботу проявляет, он фактически какой становится? Нужный. И востребованный. Полезный. По большому счету ребенок в нем нуждается, чтобы его жизнь была, ну, скажем так, гармонизирована да, и безопасна, чтобы он жил и развивался. И родители ему этот, этот ресурс обеспечивают. По помимо, мере помимо своего взросления, ребенок попадает в некую плоскость взрослости, то есть тоже становится взрослым, Потому что и этот родитель, он же еще и взрослый. И вот по идее, тут должны выйти отношения взрослый-взрослый. Но есть небольшая проблемка. Когда ребенок взрослеет, родители начинает чувствовать свою ну, как бы ненужность. Он фактически становится бесполезным. Но он же продолжает как бы, советы давать, рекомендации. Потому что через эти послания он чувствует себя важным. Нужным, полезным, значимым, востребованным. Ну, в XIX веке эта схема работала безотказно, потому что фактически старшее поколение бабушки учили внучек вязать, а деды учили в руках держать инструмент своих внуков, да? ну, это может быть даже правнуков. На данный момент ситуация очень сильно поменялась, очень легко посмотреть на это. Кто обучает бабушек или там дедушек пользоваться компьютером, телефоном, телевизором современным, да, камерой, фотоаппаратом? Что, ну, кто это делает? Конечно, это делают дети, внуки их. И состояние, получается, меняется. Теперь получается, что ребенок начинает ну, относиться к родителю как некий инструктор. И это для взрослого человека является неким внутренним конфликтом эмоциональным. Он чувствует, что то, что он жил, фактически не является ценным. Ну и правда, то есть его навыки стали устаревать с очень большой скоростью. То, что он вчера умел, сегодня уже может быть не нужно. Ну, пример такой очень яркий был в начале 20 века, когда вдруг конюхи, извозчики, Вдруг стали не нужны, да? макаретных дел мастера стали не нужны. Все это заменили водителями, автомобилями и бензоколонкой. То же самое сейчас происходит и в наше время, только с очень большой скоростью, и поэтому нужность взрослых людей для их родителей становится неочевидна. И они пытаются это с каким-то способом скомпенсировать, да? давая разные советы, рекомендации, всячески влазия в их жизнь. По большей части, если, если вы являетесь таким родителем, у которого большие дети выросли из детского возраста, ну это, по крайней мере, ему уже за 20, да, то надо понимать, что вам следует научиться жить ради себя, а не только ради ребенка. Иначе вы ему жизнь спокойно не дадите. Вы начнете всячески ему рассказывать, как правильно жить, а он будет... Ну, Вырастив, да, он будет этому всячески сопротивляться. Возможно, у него будут уже свои дети. А вы будете относиться к нему, как к ребенку, тем самым выращивая в нем некую инфитилиз... инф... инфантильность. Что не полезно для ребенка. Ну, перейдем к следующим вопросам. Татьяна спрашивает, точнее поясняет. обижаясь на маму, что в детстве она мало проявила внимания ко мне. Стоит ли говорить ей об этом?» Татьяна. Ну, вопрос, как вы это скажете, да, стоит ли вот предъявлять маме, сказать, мама, а вот в детстве мне твоего внимания не хватило, да, или, как тебе не стыдно, да ты обо мне не заботилась, или мне не хватило, ну, то есть, если вы будете это все предъявлять, то, конечно же, вы получите в ответ большой объем негатива и обиды, потому что мама... Неизвестно по какой причине не дала вам в этого внимания. Возможно, ей приходилось работать на двух или трех работах, чтобы хоть как-то содержать вас в порядке. Неизвестно, да, какие, обстоятельства были в жизни мамы, приведшие к тому, что вы недополучили внимания. Обозначить ей свое переживание по этому поводу, конечно, следует поделиться, не предъявить, а поделиться. Но прежде, чем вы будете это предъявить, ну, предоставлять маме, то есть, ну, вот оно, какое мое переживание. Надо сначала с собой разобраться, как вы можете сделать нежным, как вы это можете сделать так, чтобы мама не почувствовала ту вот эту вот, как сказать, обвинение, да вот эту боль, связанную с обвинением. Потому что это же обвинение. Возможно сказать, мне бы хотелось, чтобы в моем детстве твоего внимания было больше. Но я понимаю, что ты была занята э, спасением нашей семьи от голода, от холода или чего-то чем еще. Я понимаю тебя. Ну, прими ты меня с тем, что я нуждалась, к сожалению, да, времени не вернуть. Так было. Но это вот на уровне поделиться. А раз вы задаете такой вопрос, раз вам внутри что-то там тревожится, да, переживается, обижается, то это, скорее всего, вопрос к вам самим. Что у вас там внутри такое? Обижается. Ну, к примеру, я вот вам даю карандаш, а вы ведь можете его и не взять? К чему эта метафора? Я могу на вас зли, ну, злить, вас, могу на вас ругаться, оскорблять, а вы же можете, можете ну, как бы не обижаться на это, вы же в этом месте делаете выбор. Поэтому очень важно, ну, ну специалисту обратитесь, он попробует вам помочь разобраться с, ну, с теми вашими переживаниями, которые у вас возникли. Почему к специалисту? Потому что рыба пока в аквариуме, аквариумы не видит. Важно, чтобы был человек, который вне вашего аквариума относится к вашему аквариуму. Но метафорически это ваш внутренний мир. Поэтому без внешнего наблюдателя вы, вы, к сожалению, не сможете отнестись к себе. Анна, мы с родителями живем в разных городах редко общаемся. Я понимаю, что надо чаще звонить, приезжать. Но не получается, какой совет вы можете дать? А совет мы услышим после рекламы. Приветствую всех телезрителей, которые присоединились к нашей программе. Сегодня мы обсуждаем отношения с родителями. И на данный момент выясняем, как же общаться с, ну, с родителем, когда вы находитесь на расстоянии. Анна говорит, что у нее не, ну, не получается. Вот, ну, как вот, отнестись Анна к этому? Не получается. Если реально не получается, как я вам сделаю, чтобы это получалось? Такой совет? Но У вас нет такой реальной возможности. А если возможность есть, но вы ее не реализуете, вот это вы уже другой совершенно вопрос. Что вам там реально мешает? Звонить родителям, приезжать к ним в гости. Возможно, да, приезжать в гости – это время, это день, деньги да, на, на дорогу, на проживание. И это, возможно, ну, надо оставить кого-то дома. Ну, там, возможно, быть питомцы какие-то домашние, да, это могут быть цветы те же самые, да в том же, те же дети, хотя дети, наверное, полезно было бы с собой взять, если они, конечно, не в школе. А вот позвонить, что мешает позвонить, да, пообщаться? Что там такого внутри вас всячески сопротивляется? упер и говорит, не звони маме, не дай бог ты позвонишь там или папе. Видать, в, ваших, в вашем общении есть какое-то напряжение, которое вы, ну, либо не признаете, либо всячески отрицаете, что-то такое, обида может быть, еще, еще что-то. Это очень важно прояснить. Если вы не проясните, то вот у обиды такое свойство, что вроде бы обижаетесь на маму, а получают ваши дети или муж. Ну, эмоциональный отклик на, на это внутреннее возбуждение. То есть мама вроде бы вот... То есть у вас с мамой не контакт, а вы это во внешнюю среду Скорее всего, в окружающее. Очень важно прояснить реально, что у вас с мамой. Попробуйте э, тоже сымитировать этот такой, горячий стул. такое Самое классное упражнение. Универсальное, можно сказать. Попробуйте ну, взять игрушку, посадить на стул, представить, что это мама, да, там кукла. И э, ну, понимаете, да, что кукла ничего вам не сделает. Не обидится на вас, не ударит сковородкой. Попробуйте проговорить все то, что вы боитесь проговорить вслух по телефону. Что, ну, что там такого у вас сидит? В, в ходе проговаривания, возможно, всплывет а, те, ну, те тексты, да, которые вы не досказали. И, возможно, вы не, ну, не звоните маме, чтобы, как говорится, не проговориться, а то вот в лоб дадите ей своей, своим неосознанным эмоциональным выплеском в виде текста скорее всего, обижающую маму. Проясните сначала свои отношения с собой, что у вас там внутри обижается. И, и как только вы это проясните, скорее всего, вы будете звонить своим родителям и делиться своими впечатлениями, своими достижениями, своими успехами, своей радостью в вашей жизни. Вот, она, другого пути нету. Начинайте с себя. Егор пишет, моя мама работала на двух работах, но зато Сейчас я покупала мне дорогие вещи и игрушки. Как перестать винить ее в этом? Так, обвинить. Ну, то есть, в чем, в чем, в чем вы хоть собираетесь Егора ее обвинить В то, что она вам покупала дорогие вещи и игрушки? Или то, что ее вообще не с вами э, не хватило? Но ну, вы об этом даже не пишете, понимаете? То есть вы даже не контактируете с собой. То есть в конфликте ведь всегда есть две позиции, да, одна позиция и другая позиция. А вы, вот, ну как бы вот отсюда, да, вот вы, дорогая мама, работали не уделили меня достаточное внимание. А, а с вами-то чего в этот момент? Вот на данный момент, когда сейчас вы это осознаете, вы не фиксируете, что вас это обижало, вас это задевало, вам этого не хватало. То есть вы со своими внутренними тараканами отказываетесь встречаться ну, в тексте, потому что этого нет. Возможно, вы это где-то подспудно думали, но, скорее всего, вы это не обнаруживаете. А решать, как я уже говорил выше, да, нужно еще с собой. Чего вы там обижаетесь? Если хотите с ней поделиться, поделитесь, пожалуйста, уже проработанным своим решением. Сначала выздоровите сами, а потом делитесь своими обидами, уже как бы, прошедшими обидами, да, когда когда вы простите ее за это, потому что я думаю, что мама не имела ничего в голове своей, дай-ка я дорогому моему Игорешке-то время-то подрежу, а то он слишком так общается со мной, да. Ну зачем ему мамка общаться с ней, да, обойдется без этого. Я думаю, что не было у нее таких мыслей никаких, навредить вам и вашему психическому здоровью. Всячески, как говорится, покупался, игрушки дорогие, вещи. Значит, старалась ради вас. А вы ее в этом вините. А то, что она старалась ради вас. Ну, любопытный, Егор, у вас вывод какой-то. Попробуйте все-таки обратиться к специалисту и посмотреть на свой внутренний аквариум со стороны. Возможно, что у вас там вода-то мутная. И тогда... Вы перестанете винить свою маму в отсутствии, ну, достойного вам внимания. Попробуйте ее поблагодарить за то, что вы были где одеты, накормлены, имели дорогие игрушки, скорее которым хвастались своим ну, друзьям, да, что вот у меня там кеды красивее, куртка лучше, теплее, там, красивее, ярче, а, а игрушка интереснее теперь вы обижаетесь. Недостойна, мама, ваших обид. Вот я что могу сказать. Правда же, конечно же, надо поделиться, что не хватило. Но вы сначала с собой вопрос решите, со своей водички-то, в своем аквариуме. Ну, следующий вопрос. Ольга пишет, в нашей семье мало говорили о чувствах и практически никогда о любви. И в зрелом возрасте нетрудно проявлять любовь. Как этому научиться? научиться. Я думаю, что тут такая штука. А, у нас же есть голова, есть еще и сердце. Да? И я часто спрашиваю своих клиентов, а любите ли вы себя? Они мне из головы отвечают, конечно же, люблю. В бассейн вожу, а, спортзал вожу, в магазин вожу, кормлю, пою, обуваю. На, на, на, крышу над, домой, на, над головой имею. Тепло, уютно. Я за себе забочусь. Я говорю, погодите, погодите. Но это все хорошо, хорошо, хорошо. А любите ли вы себя? Я говорю, ну конечно же, видите, То есть смотрите, какая хитрость. Но если, допустим, это вот ваш внутренний ребенок, а это ваш внутренний родитель, который, конечно, эта схема берется с ваших отношений с вашими родителями. Да? Ну, когда я спрашиваю, любите ли вы себя, все говорят из позиции родителя, ну, внутреннего родителя, конечно, я себя люблю. Я себе а-ля забочусь, я говорю, ну отлично, а давайте вот на другой стул пересядем, хм, любимые мои стулья, да, горячая. А -а -а. И вот есть тот, кто любит, ну вот я себя люблю, вот я я себя люблю, значит получается есть тот, кто любит, и опять же я, кого любят. По-большому у нас есть же отношения между нами, я говорю, а вот с этой стороны кого вы любите? Ответьте мне, пожалуйста, не тот, кто любит, а тот, кого любят. Ну, человек пересаживается да, на другую стругу. Ну, что-то я вот это любовью-то сильно-то не назову. Да, тепло, сыто. Но как-то вот э, про любовь ли это? Заботятся. Но я же не растение, да, которое поливать нужно и достаточно. И держать там на свету, да, да в тепле. Получается, что... Научиться надо не просто мыслями, да, а вот внутренними ощущениями. И получите вы это не с той а, позиции, когда вы любите себя, а с той позиции, когда вас любят, ну вот вы себя и любите. Да, вот. Где вот это вот ощущение, что ты получаешь эту любовь. Не даешь, а получаешь. И тут возникают сложности, но очень большие. А, опять пример с, ну, с моим любимым карандашом. Я его могу вам его дать, а вы ведь можете его не взять, вы вроде бы любовь проявляете, а человек, ну, ваш внутренний ее не принимает, ну хотя, может быть, и внешний. Говорит, ну да, да, да. Не умеет он этого принимать, эту любовь. И вот где возникает сложности научиться принимать. А, тут, а на что мы тут попадаем? Какие конфликты? Я сам герой. Такая корона у нас возникает. Че я буду помощь принимать, любовь, я сам кабан. в вот, вот, Излишняя самоуверенность, она как раз мешает э, принимать заботу о себе и быть отзывчивым, благодарным. А когда вы не проявляете благодарность в ответ, ну, есть, вам дают, дают, дают, а вы говорите, ну да, да, само собой разумеющийся. А потом вот, в ответ, а, а, а я же как-то ожидаю, да, чтобы мне в ответ, а вам ничего не дает. И в этом месте возникает сложность. То есть научитесь общаться сначала с собой. Вы уже взрослый человек, и тогда получится э, отношения с другими. И главное, будет отношения с вашими близкими, теплые, уютные и любящие друг друга. Ну а сейчас минутка рекламы. Приветствую всех тех зрителей, кто присоединился к нашей программе. Напоминаю, что с вами ваш любимый психолог Виталий Миллер. И сегодня мы обсуждаем отношения с родителями. Как их сделать гармоничными, как избежать конфликтов, какие причины того, что конфликты возникают. Сегодня говорим про это. Мы только что выяснили, что очень важно научиться быть внутри здоровым. Да? Принимать себя, такой, каков вы есть. И раз вы позволите себе быть таким, каков вы есть, ну, или какая вы есть, да? Тогда вы и родители начнете принимать такими, какими они есть. Не улучшать их, а потом ну, сначала на пьедестал поставите, а потом роняете. Это больно, да? Или наоборот сначала опустите, а потом поднимите. Ну, попробуйте на равных. А для этого нужно сначала научиться отношения с собой строить. Итак, приходим к следующему вопросу. Наталья пишет. Родители постоянно учат. Постоянно дают советы. Это очень раздражает. Что лучше, что лучше предпринять? Что, Наталья, лучше в этом предпринять? Повзрослеть. Попробуйте э, выйти на позицию взрослого человека. Пока вы э, не, не сделаете две вещи. Первое. Не продемонстрируйте э, родителям, что вы самодостаточны. Э, что вы можете... Сами себя содержать, сами о себе позаботиться, да, и выстраивать эту зону безопасности, они вам не поверят, любой ребенок, о, любой родитель в своем ребенке печется и волнуется, переживает. Ему важно участвовать в вашей жизни. Поэтому, ну, нужны какие-то некие аргументы, да, что вы повзрослели. Насколько ваша самостоятельность, самоуверенность, самооценка достойны вас? Верят ли в вас ваши родители? Это первое. Когда вы сами с собой поработали, второе, а готовы ли родители принять вас взрослым? И вот это возникает очень большая проблема. Если нет, то вам придется увеличить ваше расстояние. Ну, фактически, дистанцироваться от тех проблем, которые вносят родители в вашу жизнь. Ну, буквально перестать с ними общаться. Ну, как перестать? Не хлопнуть дверью и уйти на совсем, да, сказать, дорогая моя мама, дорогая моя папа, ого, дорогой мой папа, «Вас очень люблю. Благодарен безум за то, что вы вложили в меня столько времени, любви, тепла и заботы. Спасибо вам, но я вырос. Я готов за свою жизнь нести ответственность самостоятельно. Очень благодарен, что вы принимаете в ней участие. Но я хочу сам лично принимать окончательное решение. Вы можете высказать свое мнение. Точка. Решение буду принимать я сам. Если нет, извините, я не готов терпеть от вас». Ваше унижение. Я взрослый человек, я давно не ребенок. Если они, ну, не слышат вас, ну, извините, либо вы начинаете им подыгрывать, ну, выше, их как бы корону, да, я чемпион, ну и тогда ведь подыгрывая им, вы разрушаете свою жизнь, потом вы будете разрушать жизнь своих детей, внуков. Стоит ли ваше поколение этого? Это жертва. Я думаю, что нет. И я думаю, что родители, если они достаточно все-таки мудрые, то они будут встречаться с тем, что вы повзрослели, и начнут к этому относиться с уважением. С уважением к вашим достижениям, с уважением к вашим результатам, с уважением к вашей ответственности. Если нет, ну, извините, говорится родители, но принимайте меня таким, каков, каким я вырос. В противном случае ваши отношения будут терпеть крах. Ну, в смысле... Это называется невротизм. Виктор спрашивает, как я могу объяснить своим родителям, что они перестали критиковать мою жену? Это невыносимо. А как объяснить? Скажите, значит так, либо вы перестаете критиковать мою жену, либо вы перестаете жить в моей жизни. Вот и все. Других отношений нет, Иначе они разрушат вашу жизнь и с вашей женой. Просто жестко и твердо. Ну, не хлопай дверь, я только что до этого объяснил. Ну и что? Сегодня мы рассуждали по отношениях с родителями, посмотрели, как их можно делать гармоничнее, теплее, нежнее. Несколько приемов я вам дал. Эксплуатируйте их, изучайте себя, встречайтесь с собой, встречайтесь со своими тараканами. Встречайте со своим аквариумом и помните, чтобы увидеть ваш внутренний мир, вам нужен другой человек со стороны, который вам покажет, каков ваш, ваш аквариум. Ну а с вами был ваш любимый психолог Виталий Миллер. Смотрели вы программу про это. До новых встреч. А если вы не успели посмотреть нашу программу, подключайтесь к сервису Пирс ТВ и смотрите нас на своем любимом смартфоне.